Привет! У нас сегодня солнечный день, и мы решили крышу перекрыть в нашем сарае. Наш сарай это первая конструкция, которую я вообще построил. Там сейчас хранятся всякие вещи, всякое ненужное барахло, которое мы потихоньку выкидываем. Там еще туалет. И вот вчера дождем это все очень сильно затопило. Потому что накрыто это все было рубероидом. Вон он там снизу лежит. Ободранный, дырявый. И мы решили его поменять и сделать нормальную подложку, потому что с 2012 года это все было без подложки гидроизоляционные, поэтому малейшая дырочка приводила к затоплению. Теперь такого не будет. А еще, ну вот я почти закончил за сегодня. Тут вот эта вот фигня готова. В принципе дожди не боится. Говорят, правда было очень здорово в туалете сидеть под открытым небом. Надо им сделать открытый туалет. А еще отсюда очень классный вид. Вот все наши хозяйство, весь наш питомник там. Поддоны с саженцами вот бак с водой и всякими досками Строящийся хостел Вон там чуваки на гамаках Я вас вижу, вы не работаете ну, конечно не работают, 7 часов уже Скоро ужин О, Нико пошел. Нико решил сегодня без ужина остаться Блин, какой классный вид, я хочу башню в следующем году будем строить башню Приезжайте